Привет всем зрителям и подписчикам моего канала Фартовый Коллекционер. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Чем больше комментариев, тем больше видео здесь и на моем втором канале Манитамания. Обязательно подпишитесь. Сейчас вы увидите уникальное видео, которое еще не демонстрировалось в YouTube. Это просто сенсация. Всем нам очень важно разобраться в этой теме, потому что все мы используем деньги. Получая их на сдачу, в банкоматах, в банках. И сколько среди этих банкнот поддельных, ненастоящих? На этот вопрос нам дал ответ Национальный банк на пресс-конференции. Ссылка на это видео будет в описании. На своем экране вы видите сейчас количество поддельных банкнот, которое было найдено в первом полугодии 2021 года. И количество поддельных банкнот, начиная с 2015 года, на 1 миллион настоящих. Каждая банкнота современной Украины имеет свой индивидуальный неповторимый номер и серию. Это обеспечивает уникальность и оригинальность данной банкноты. Но прямо сейчас вы видите банкноты 1000 гривен с абсолютно одинаковыми номерами. В прошлом году я снимал ролик на эту тему, рассказал 7 интересных фактов про банкноту 1000 гривен и показал в нем, что один из моих зрителей из Запорожья получил подобные банкноты на сдачу. Они однозначно интересны коллекционерам браков и как сувенир сотрудников банков или на подарок. И сейчас, благодаря тому видео, мне написал из другого города человек, которому банкомат выдал 4 4 банкноты 1000 гривен с абсолютно одинаковыми номерами и сериями. Я попросил подробно сфотографировать и снять и прислать мне. Неужели Национальный банк допустил ошибку, выпуская банкноты 1000 гривен из серии АА? Одна из банкнот была показана в отделении банка, проверена на подлинность кассиром и принята в кассу. Ведь владельцу банкнот очень важно было убедиться в подлинности и что банкомат Государственного банка не выдает подделку. Как сейчас вы видите, осталось три банкноты. Про степени защиты банкноты 1000 гривен я рассказывал в прошлом видео. И как мы видим по фотографиям и видео, все они совпадают. Благодаря вашим лайкам и комментариям, давайте продвинем это видео и разберемся в ситуации. Возможно, у кого-то тоже есть банкноты с этими номерами. Поделитесь этим видео в Telegram, Viber или просто с одним человеком. А еще очень интересно услышать комментарии от профессиональных банистов как такой брак мог произойти? Я знаю, что подобные браки находились и в других странах. Интересно, что в подобных случаях делает банк? Возможно, стоит отозвать всю серию АА, ведь неизвестно, сколько банкнот попало в обращение с одинаковыми номерами. Это просто сенсация и, возможно, реальный фокап со стороны банка. А кто хочет взять к себе на обзор на YouTube канал или на телевизионный канал данные банкноты, моя почта будет в описании к этому видео. А как оценивают такой брак коллекционеры, спросите вы. Как мы видим, те банкноты, которые я показывал в прошлом году, они были выставлены на электронных торгах в Виолите и не набрали резервной цены. Тогда за эти две банкноты предлагали 11 тысяч гривен. Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что я рекомендую эту площадку для покупки антикварных предметов к себе в коллекцию и разных банкнот. Я не знаю, будут ли выставляться эти конкретные банкноты, но ссылку на раздел, где можно увидеть банкноты с красивыми номерами, я оставлю в описании. И напишите, пожалуйста, свое мнение, что думаете по этому поводу. Возможно, у кого-то из вас также лежат банкноты 1000 гривен с этими номерами. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие номера у вас и какие номера, например, с одинаковыми цифрами у вас в коллекции. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поделитесь этим видео с одним человеком и пишите свои комментарии с фразы «Фартовый коллекционер или бабки в шапку». И мы узнаем, что вы досмотрели это видео до конца. Всем пока, друзья!